Всем привет, ребят. Сегодня мы в Дмитрове. Прогулка у нас такая небольшая. Скажу вам ночной Дмитров, как у нас. Стоим сейчас у шарика такого. Красиво. Наши все фоткаются. Самый маленький наш. Снимает. Так, там елочка. Сейчас подойдем, посмотрим. Так, ну ладно, ребят, Такая, ребят, елочка? Снег идет. Ну У нас Ой, опять в Памятник Юрий долгорукий. Памянечко. Кстати, ребят, тут ярмарка, ярмарка такая, прям на площади. Продают всякую фигню. Рыбка, колбаски. Что -то там цена? Это, а... то, что у нас да. Сладости. А вторая перчатка упала. Ищи. Перчатку потеряли. Какая печка интересная. Делан такой уголочек, дед мороза, самоварчик стелили, О, русская печка, красота. Самое главное в печке, слушайте, читайте. Тут снимается. Едет. У тебя Фотосессия когда закончится -то? А у тебя видео <свят> Так, тут у нас еще один памятник. Ленину. Такой памятничек. Так, ну чё, а мы... Нет, конечно, нет. Да, как снежинка, это оригинально сделано. На деревьях, короче, снежинки сделали. Нет. Ну, мы чё, все еще гуляем. Сейчас. Не что-нибудь Так, ребята, решили залезть на холм Дмитрова, посмотреть. Холма, так говорится, как выглядит. Такая тропинка на холм залез Вот такой ребят вид открывается с высоты птичьего полета ну с этих с холма короче есть холм такой и вокруг холма внутри холма церковь ниже не стоит а с другой стороны сама площадь не знаю кстати будет посмотреть для чего этот холм был сделан что-то не помню такие виды такие пейзажи не знаю оттуда скатиться внизу жесть по дать на камеру чтоб он да чтобы ты с горы скатился снимешь как ты будешь скатываться вот такая горочка ребят я буду на гору давайте сейчас дам камеру в чехле и сниму. Ну как ощущение? Прикольно. Прикольно? Да. Ну все прикольно. Ну, такая горка, не знаю, ребят, сейчас тоже съеду. Сейчас тоже съеду, посмотрю. Кристина, Ой. Господи. Если вернусь без штанов. <свист> ну <свист> не знаю. -мо! Зачем я? <связь> Это было же.. Это было жесть, ребят. Классно, ребят. Сейчас с маленьким прокатимся. Поменьше горочку возьму, самым маленьким. Может, где еще поменьше, что Да зачем мы вместе не поедем? себя посади. О, Держи его. Держу. Давай. Двумя руками, да, я тебя сниму. Давай. Ты оттуда Давай, давай, давай, съезжай. Держи только его крепко, давай. Давай. Так, сейчас малой поедет, самый большой. Такая горка. Так, Федя, иди сюда. Федя, тут... иди сюда. Иди. Давай вот тут нормально. Смотри, как Иди, по води, я тут поймаю. Завязать, а? Ну я на большой не поеду, зай. меня после не штаны творюшь. Ой, маленький поехал. Ох! Ну-ка, ты... отходим, отходим, отходим, следующий. Что, понравилось? Как они отсюда катаются? Я раз прокатился, тут дух перехватило. Че, классно? Чего ты? Снега наглотал. пойдем покушаем, потом придем. Сейчас от этой горки, короче, у это. Не выгонишь с этой горки. Ребята, ничего, покатались на лодке. Ой, на лодке с горке. Сейчас зайдем в бургеркинг, перекусим. Еще, что еще покатаемся. Какой, ребят. А, это Ты что заказал, кус? Ну, картошку фри в... с а, соусом и кока-колу маленькую. Ведь, а. а ты что? Ты что заказал? Ай-яй. Ай-яй заказала. У, -у, у Сейчас кушать будешь? Федя будет кушать? Ай-яй. Кушай ай-яй. Мам, мам А, мам-мам Сам себя Ну что, сейчас перекусим и, наверное, еще покатаемся, поснимаю еще Еще один раз. Жена он пошла там заказывать. Ну, это да. конечно. Мама это принесла тут. Что Мама ты взяла? Кову маленькую, кову большую, да? Что еще так, там все это мама. давай ну краткий мама. обзорчик того, то вот, что делать обзорчик да да да А где да да да да да да да да да да что там? А где мой? С он купил? Мама, где мое? Вот картошка. На. это мое. Это папа трубочка. Это что такое? Сырная цыпа. Мам, а это что? Супер а это супер суперкрем. Нет, супер хрен я не взяла, а папе взяла супер циплы. Ты, Ты будешь супер циплы? Да. Стой. А? Сейчас стой. Малой вообще Сейчас стой. Отняли. Луковые колечки есть. Одна мама ничего не еду. Леть что ли? <смех> Нет, просто кормить надо. Mm. А, да, как присосался к нам сок. Коптечки. На Вот так вот, да. На ручки. Все. На ручки. А кто же вот. будет картошка? Вот так ручки мы вытираем, да? Все, покушал. Пить будешь? Попей. Да, чистенькие ручки. Все, больше. Нет? Еще не чистенькие. Может, я не буду. не чистенькие. Что, все наелся? Да опять кататься да. лучше горки можно, не найти ну ладно ребят нас заканчивает выпуск ничего ну, мы поели покатались еще раз на горке вот всех подписчиков моего канала ну и всех зрителей кто смотрит это видео хочу поздравить с наступающим новым годом вот успехов вам в этом следующем новом году чтобы он был лучше чем который сейчас еще есть у нас вот. Ну и что, всем пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока. А, ребят, не забудьте нажать на эту кнопочку, вот, в конце экрана. А я поехал. Удачи. Жду с вас в следующем году.